Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и это видео ТОП 7 самых популярных стилей в интерьере. Меня часто спрашивают заказчики, в каком стиле делать ремонт, чтобы он долго был модным, не надоедал и не устаревал? У меня ответ один. Выбирайте тот стиль, который близок к вам по духу и по характеру, который подходит образу жизни вашей семьи. В этом видео вы можете посмотреть основные особенности семи самых популярных сейчас стилей в интерьере и решить для себя, какие из этих стилей вам подходят больше всего. Минимализм. Зародился в 60-х годах 20 века -го в Америке. Хотя по некоторым источникам он уходит своими корнями в Японию, и именно оттуда его взяли американцы и интерпретировали под себя. Основные особенности – функциональность. Каждый элемент несет какую-то функцию или даже несколько. Простые геометричные формы, без всяких излишеств. Интересные фактуры. Может быть один серый цвет, но он в разных оттенках и разных фактурах. Цветовая гамма нейтральная. Белый, черный, серый. Приглушенные цвета, смешанные с серым. В основном холодная цветовая гамма. Мебель максимально простая, геометричных форм, круг, квадрат, прямоугольник. Это же переходит и на освещение. Очень хорошо в этом интерьере смотрятся подсветки – потолочные, настенные. В качестве декора здесь могут быть современные предметы искусства. На стенах живопись, абстракция или графика, художественные фотографии, могут быть скульптуры и статуэтки, стилизованные и очень упрощенных форм. Такой стиль подойдет молодым парам, а также людям, которые много работают и привыкли, чтобы и дома все было четко и упорядочено. О лофте заговорили в 40-х годах 20 века -го в Нью-Йорке. Это интерьер в зданиях, ранее принадлежавших заводам и фабрикам. Основные особенности это открытые пространства, высокие потолки, большие окна, индустриальность, неприкрытые коммуникации. В отделке кирпич, бетон, штукатурка, гробые материалы. Мебель в стиле лофт минималистичная с элементами металла. Цветовая гамма это нейтральные оттенки белый серый черный в качестве акцентов очень классно смотрится коричневый оранжевый цвет красного кирпича и горчичный еще очень яркая особенность лофта это интересный декор это могут быть современная живопись абстракция какие-то чертежи а также металлические конструкции интересные грубые формы и скульптуры этот стиль очень любит молодежь поэтому мы его используем в комнатах подростков Скандинавский стиль зародился в 30-х годах 20 -го века, тадам, в скандинавских странах. Основные особенности. Светлые, просторные интерьеры, много воздуха, много пространства, уют и комфорт, натуральные материалы. Чтобы вам легче было ориентироваться, мебель Кей это как раз скандинавский стиль. Мебель простых форм с применением дерева светлых пород. Легкая мебель, приподнятая от пола, в основном на тонких ножках. Цветовая гамма светлая, могут быть черные акценты, вообще такие приглушенные, спокойные, пастельные цвета. В идеале в таком интерьере приветствуются большие окна и много естественного света. Искусственный свет здесь как элемент уюта. Несколько разных источников света, каждый из которых подчеркивает теплую атмосферу. Это подсветки, подвесы, бра, торшеры, гирлянды, свечи. Такой интерьер подойдет людям, которые работают удаленно и много времени проводят дома. Здесь радует и успокаивает каждая деталь. Также такой интерьер располагает на приятные вечера с друзьями, настольными играми и просмотрами фильмов. Современный стиль, который моден здесь и сейчас. Современный стиль в разных странах он свой, но основные особенности они плюс-минус везде одинаковые. Максимум открытого пространства, если есть возможность, то объединить, например, кухню с гостиной. Натуральные или псевдонатуральные материалы в отделке, здесь зависит от бюджета, а также любые новинки, которые появляются в строительных и отделочных магазинах. Мебель простых форм, цветовая гамма, в основном нейтральная, натуральная, природная и приглушенные неяркие цвета. Несколько сценариев освещения. Модный тренд, то, что сейчас в моде, например, абстрактная или интерьерная живопись. Декор, природный или, может быть, этнический. Современный стиль подходит абсолютно всем, и особенно тем, кто любит какие-нибудь новиночки и не боится экспериментировать. Контемпорари. Этот стиль вроде бы совсем недавно стал использоваться дизайнерами, но на самом деле он зародился в середине 20 века как микс минимализма, конструктивизма и скандинавского стилей. В переводе с английского contemporary – актуальный и современный. Основная особенность стиля – доступность материалов. Здесь выбирают недорогие и практичные варианты. Основные цвета заимствованы из минимализма. Это оттенки серого и холодная цветовая гамма. Мебель чаще всего фабричная, массового производства. Причем может быть разного времени выпуска. Можно миксовать, например, диван купили 10 лет назад, столик 5 лет, а кресло вам вообще досталось от бабушки. Главное, чтобы вместе все смотрелось гармонично. Этот стиль не перегружен мебелью, но зато здесь много аксессуаров, которые очень дороги хозяевам. Этот стиль подойдет молодой паре, которая обустраивает свое семейное гнездышко и начинает создавать совместные семейные традиции. Неоклассика или современная классика. Зародился в Европе в 18 веке, когда начали миксовать классические формы с современными материалами и современной мебелью. Основные особенности. Симметрия. Натуральные материалы в дорогой отделке. Это натуральный шпон и слэбы камня. Молдинги на стенах. Ультрасовременное освещение. И современное искусство. Очень классно здесь смотрится мебель и освещение с металлическими элементами под золото. Светильники и люстры здесь либо из минимализма, очень геометричные, либо каких-то интересных форм. Цветовая гамма может быть и светлая, и темная. Это сложные, благородные оттенки. На стенах современная живопись. Красивый дорогой декор на столах и полках. Стиль подходит для любителей классического интерьера в больших квартирах и домах. Джапанди. Модное в последнее время направление. Это соединение двух стилей – японского и скандинавского – джапан плюс сканди. Основная философия стиля из скандинавского для счастья нужно немного, и японского меньше значит больше. Этот стиль как бы альтернатива минимализму – Вроде основная мысль одна и та же, ничего лишнего, только необходимое и функциональное, но джапанди более уютный и домашний. В отделке используются натуральные материалы. В основном светлые оттенки дерева, камень, бетон, металл. В текстиле это лен и хлопок. Мебель простых геометричных форм. Может быть немного большего масштаба, чем обычно. Например, низкая кровать или кровать-подиум. Это пришло из Японии. Здесь только практичный декор, который несет какую-то функцию, а не просто для красоты. Декора мало, в основном это коврики из джута, плетеные корзинки и кашпо. Универсальный декор – это живые растения и сухоцветы. Стиль подходит людям, минималистам, приверженцам здорового образа жизни, много путешествующим. Дом в таком стиле для них уголок спокойствия и уюта. Вы посмотрели обзор основных семи стилей в интерьере, которые сейчас применяются. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. А также пишите в комментариях, о каком из этих стилей вам рассказать поподробнее. В дизайне интерьера я уже 14 лет и по опыту могу сказать, что вот прям в чистом виде мы сейчас практически не применяем ни один из стилей. Обычно мы миксуем один, два или три стиля. Например, в современный стиль мы можем добавить что-то из лофта, а в неоклассику привнести что-то из скандинавского стиля. Конечно, к смешиванию стилей нужно подходить очень аккуратно, чтобы ничего не испортить, чтобы в итоге интерьер смотрелся гармонично. Если вы хотите придумать дизайн-проект своей квартиры самостоятельно, то приглашаю вас на свой курс по дизайну интерьера. Курс проходит онлайн и вы можете заниматься в любое свободное время. Ссылку на курс на мою школу дизайн и декор я оставлю под этим видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм-канал, где я выкладываю множество постов, посвященных дизайну интерьера. Заходите на мой сайт store, где я собираю самые лучшие предметы мебели и декора с крупнейших интернет-площадок. Я желаю вам хороших ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!